на то зауважение, все люди, которые находятся на Украине, они пройдут на украинскую мол. Так ось и будет. Разумеется? Сейчас нахожусь в эвакуации в Турции. Скажите, пожалуйста, когда может возвращаться в Киев? Ну, я думаю, где-то с 10-11 мая можно ехать. Скажите, пожалуйста, перед самой войной у меня дочь проходила ЭКО. Мы в начале марта должны были ехать на перенос. Получится после войны у нее родители тогда.